американский ландшафт прекрасен в своем интригующем разнообразии не так ли каждый поворот это вызов каждая миля это подвиг вы не согласны мой юный друг ну мы едем или как <музыка> <музыка> Что ты сказал, малявка ржавая? Молния! Голка-то все закончилось, ха ха А, ну да, да... Точно. Гуидо, ты когда-нибудь научишься не ронять шины? Эй, Луиджи, Луиджи! А, привет, амико! Тут одни парни хотят со мной погонять, и мне очень нужны новые шины с белой полосочкой. Нет, Луиджи, это совсем не то. У тебя нет ничего побольше. Маккуин, иди сюда, я из тебя омлет сделаю. От нас не уйдешь. Хо -хо -хо. Есть ли у меня такие? Уино! Колеса-то у тебя есть! Но хватит ли силы духа? Ну вот и посмотрим. Погнали! Учитель! Отлично. Специально для фонарапт. Отлично! <свят> Всё, ты меня разозлил! <свят> <свят> Чтобы тебя омлет боже. О, Отлично! <связи> <связи> <связи> Специально для фонарап! Отлично! Ooh.